Добрый день, доброе утро. Доброе утро. Самые первые плавчихи. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Юля, это Ева. Евочки сколько? 18 один и Значит, вы ходите с какого возраста? Три с половиной месяца нам было. Три с половиной месяца. Было ходите как регулярно? Регулярно, два раза в неделю. Два раза в недельку. Вот этот наш курс Немо. Так, ты его где увидела? У нас увидела, как детки плавают. Каким образом ты это увидела? Э -э, у вас увидела. Я первый раз познакомилась вообще с таким курсом. Я <с> таких... раньше не, не сталкивалась. Э -э, почему захотелось, чтобы э -э, дочка также плавала? Ну, во-первых, это хорошая возможность безопасности ребенка на открытых водоемах и в бассейнах где-то на отдыхе, например. Ну, во-вторых, это возможность развития дополнительного ребенка, потому что мы развиваем ребенка с 13 дня от рождения. Мы занимаемся, занимались, уже сейчас не занимаемся, потому что она уже тяжелая для меня. Мы занимались по системе Глена Домана динамическими гимнастиками, плюс дополнительно бэби-йогой, Математика, чтение мы занимаемся с пяти месяцев, то есть это одна из возможностей развития дополнительного региона. Еевиными э, способностями э, я уже хвасталась. У нас есть несколько роликов, где она проплывает. Э, уже это, это прошло, уже это давно уже было. Проплывает весь бассейн. То есть полтора годика она уже свободно плавает, э, вдох делает и перемещается на большие дистанции. Значит, что я хочу спросить? Э, с, э, этот курс Немо э, я показываю деткам, учу малышей и их мам шести э, месяцев. Вы ждали этого возраста, вы готовились. И когда пришло время, и когда я начала. девочка, будь здорова, с девочкой заниматься на первом занятии, вы с бабушкой были, у вас ой, у вас замерло сердце, я видел, я, я помню эти, эти лица. наконец, спасибо. Мы как-нибудь потом, может быть. Да. Вот. То есть это было для вас э, э, шок, шок, я бы сказала. Да. Да. Не побоимся этого слова. А, почему? Это Движения какие-то необычные, резкие. Девочка как-то испугалась. Э -э, ну, было несколько причин. Во-первых, я очень внимательно смотрю за тем, как она реагирует на всевозможные новшества, которые я ей предлагаю. И я заметила с маленького возраста ее, что она вот если ей что-то очень не понравилось, я потом не могу ее к этому вернуть. И мне нужен очень долгий период для того, чтобы она адаптировалась, забыла. И мы пришли снова к этому. Плюс у меня было внутреннее такое ощущение. Неправильности происходящего. Да, для нее. Для нее. Не, не в принципе этого курса, а именно для нее. Я mm -hmm. стараюсь индивидуально подходить ко всем вопросам, которые касаются нашего будущего развития спорта, потому что я, я сама спортивно занимаюсь очень разными видами спорта, ее тоже хочу привлекать к этому, и вижу, что у нее есть к этому... А 12 это лет балета, неужели мы об этом не упомянем? Да, конечно, 12 лет балета, потом еще народные сценические танцы. Да, это, это очень это очень как бы интересно. Значит, но я продолжу историю э, за маму, за Юлю. А через какое-то время я вдруг увидела, что мама Юля пытается махать очками плавающими на спине Евы. И Ева, Ева, Ева что-то там почти лежит. Да. даже держалась сама она, да? То есть вы И дома что-то делали, сама. да? Да, мы, мы плавали в ванной с трех... Нет, полтора месяца нам было, когда мы начали плавать в ванной. Я имел в виду этот курс уже, этот курс? Да, да, да. И вот я ее тогда уже выкладывала на спинку. Я на спинке, просто на она спинке. привыкала к этому положению на да, спинке. Да. И я увидела, что ванная она не боится, она спокойно ложится. И при этом это было еще до курса. Я, ну, я про курс не знала. А, и когда мы начали снова в ванной практиковать, она уже легла сама и она начала и крутиться сама, переворачиваться на живот и обратно пытаться перевернуться на спину, лежать. После, лилась... после одного занятия сама начала, пыталась сама что-то делать, я не поняла. Да, да, да сама начала. А, что-то уже включилось, что-то какие-то да, вещи. Да. Да, да, Но у нее не вызывала э, ужас, вода, какой-то стресс, такого ничего не нет, было. Нет, то нет, есть, нет. в принципе, это был испуг у мамы, я, я, то, что я видела. Ну, да, Мама и бабушка замерли и сказали, э, э, спасибо большое, мы пошли домой. <laughs> Значит, э, что я могу сказать, что... Э, нас сейчас знаете, что смотрела? Она смотрела, ну меня лично смотрела, что она наглоталась очень много воды. Не воды и, нет. Да, это, и... это, это это это ну да. Это твои да, извиняюсь, я да, перебила. Договори. Да. Да, вот, что она наглоталась воды, вот у меня ощущение было такое неприятное, что она вот, ну, с этой водой внутри. Я это, понимаю, что там воздух. Это первое воздух. впечатление, потому что они переходят на другой тип дыхания. Это визуально кажется, что ребенок просто вливается в него литры воды, не, не, не глоточек, а литры. Но это вот именно тот феномен вот этого а, а, плавания, потому что они переходят на другой режим жизнедеятельности. А, да, поэтому это вот это э, напрягает э, родителей сильно. Значит, что, э, что было интересно, значит, что потом? Ты лежал на спине, но я, э, я не касалась этого курса, но я тебе делала, потом мы разговаривали с тобой еще раз, что нужно делать правильно какие-то вещи. И одно из. Э, постулатов что родитель почему э, не может заниматься потому что родитель не объективно оценивает ситуацию в реальности вот включает как бы свои как защитные механизмы как родители поэтому считается что тренер с опытом с практикой должен э, включиться мама просто субъективно оценивает ситуацию поплавая девочка девочка уже устала слушать нас или, или игрушка им поныряет значит э, э, значит э, что было дальше? Я тебе попросила тебя следовать, в общем-то, каким-то указаниям, правильно? Да. Самое делать эти вращения, которые нужны для включения, раскрытия этой плавучести. Да? Ты это, это дело сама дело. Я тебя только направляла. Да. То есть, условно говоря, я раз показала. Все остальное ты сделала сама, правильно? Да. Просто я тебя внимательно инструктировала. Да. да и ты То была... Нужна помощь, чтобы направили правильно и э, указали соночка, все. Я, давай поблавай. Значит, вот это важно, для меня тоже важно, что вот этот момент. То есть для э, координированных и э, понимающих ситуацию родителей, владеющих моментом, понимающих, за счет чего происходит... Э, Включение плавучести, как, психологически как малышу, за счет чего тяжело, за счет чего она начинает э, нервничать, паниковать и как этого избегать. Вот, э, контроль над дыханием и наблюдение за дыханием. Вот это важно. И вы плавали, добились прекрасных успехов. То есть я делала, несколько раз я делала таких акцентов, что нужно там держать, там отпускать, вот, э, смелее быть, вот какие-то на То есть направляла вас. А так вы сделали все сами нам еще помогло, я много смотрю разных обучающих видео, конечно, таких курсов в интернете я не видела ну, вот... не находила, но были вот, несколько элементов, которые нам помогли, нам помогли кувырки. Вот мы начали кувыркаться по-разному вперед-назад, и она после этого раскрылась и вот хорошо легла. Да. Прямо вот она почувствовала, что она может сама вырулить из, из... Ева, да, обладает очень-очень феноменальной координацией, потому что она делает много таких вещей, с одной стороны, даже незаметны. Но ну, вот я наблюдаю за этим. То есть, вот эти все усилия, они видны, скажем, даже в плавании и будут видны, я думаю, и в дальнейших видах деятельности. Значит, рекомендовала бы ли ты включаться? Какие предостережения ты могла бы сказать родителям, которым очень хочется, но... Они в себе не уверены. Нужно ли? Смотреть не смотреть. Ну, просто довериться тренеру, отдать ребенка. И ребенок очень адекватно себя тогда ведет с тренером. Когда видит переживающего родителя, ребенок это сразу перенимает. И у него тоже появляются внутренние страхи. И, ну, возможно по курсу это будет немножко для ребенка сложнее переключиться. Поэтому... что-то я хочу добавить что и не мы, мы обсуждаем эти вещи спокойно потому что Юля с девочкой ходят регулярно они ходят два раза в неделю на протяжении сейчас год и осень минус три ну, на протяжении года. полтора года они ходят регулярно два раза в неделю Поэт... в все время. И и плюс... в то есть главное это система посещения э бассейна и к этому уже накладываются дополнительные программы. Ну и желание родителя развивать ребенка дальше. Просто Не просто с ним походить по бассейну, Э, и понырять коротко. а э, нужно видеть прогресс и ребенку все время давать что-то новое э, для того, чтобы ребенок развивался и чувствовал, что у него тоже есть прогресс. Когда у ребенка есть интересы, азарт, дальше что-то новое пробовать и делать и доверять родителям, когда у ребенка получается, он уже это видит сам, чувствует. Ева, Ева, последний вопрос, Ева, как бабушка, как бабушка, э, как бабушка принесла. И первое занятие бабушки это такой скрытые серые кардиналы, которые незаметно, но как бы вли на, на многое, на, на свою дочку, которая, скажем, что с ее внучкой, как бабушка принесла это, и гордится ли она сейчас? Ну, бабушка, конечно, они все переживательные очень, но мама видит, как я занимаюсь с ребенком, поэтому э, она доверилась моим ощущениям внутренним. И она, конечно, пересматривает все наши видео, смотрит э, за нашими успехами. Значит, я напоминаю, что я Ева, э, ну Ева, я скажу еще раз, первый ребенок в полтора года, в общем, так активно, уверенно и легко плавает. Э, значит, э, э, Сам по себе вот этот курс «Плавучесть» она в таком возрасте так ярко уже не проявляется. Малыши владеют своим телом и могут двигаться на животе. Они даже двигаются на животе, они себя увереннее чувствуют, координированнее и... Э, э, как мы понимаем, чувствует себя скорость ситуации. Но она, в случае, если ей не хватает воздуха, и она устала, она делает такие движения э, на спинку, полуразворот, вдох вот такой, я секунду вижу это, и продолжает двигаться там, кролем, скажем. Ну, мы были вот недавно в большом бассейне глубоком, где ей неудобно было держаться за бортики, негде было схватиться, так она ложилась на спину, правда, ненадолго она ложится, Да-да-да, она, упал, она это и все, и секундное снимает. восстановление, да, такой да, раз, и плывет дальше. И плюс ей нравится, вот сейчас такой момент, нравится просто зависать, она понимает, что она может нырнуть, вынырнуть, вдохнуть, снова нырнуть, вынырнуть, вдохнуть, такое, как поплавочек, как Не будем больше мутить, девочку. проплывите немножечко в удовольствии. Скажи, я, девочка, все поплыли, солнышко. Наша тоже пловцы. Да, да. Давай, и Давай. поплыли. Молодец. Ну, ага, показывает. Показывай. Вы спаси. Вы спаси. Машин. Воздушный поцелуй отправишь. Воздушный поцелуй отправишь.